А с вами олегком, командир в окупанную форму. И мы, я... И тогда натасками отлажили. Задаешь, почело. Задаешь, почело. Задаешь, почело. Задаешь, почело. 13 марта двое воевших были российские войска. Столько это. Дало, ходи, задашь. О, иди, задашь. задашь. Хотя Кадыров отрицает это и признал гибель только двух чеченцев и своих партий. 27 февраля в городе Куча неподалеку от столицы разгромили еще одну колонну бронетехники. А уже на следующий день около Макарова, в 30 километрах от Киева, горела третья. О судьбе Хусейна Межидова достоверно ничего неизвестно. Кадыровцев ожидали в Украине, как сообщил секретарь РНБО. Информацию и детали подготовки покушения на Зеленского передал сотрудник ФСБ. Он же узнал о ней благодаря паранойи Путина. Поручив грязную работу Кадырова, Путин представил его головорезом, соглядатая из ФСБ. Один а из офицеров российской спецслужбы – и передал информацию об операции войны, поскольку не одобряет войну.